Oh, my God. Yeah. <laughs> Мы мужи разбежались по своим поместьям. Им нет дела до простого люда. Кузнец кует прекрасные латы, которые защищат в бою воина-королевство. Сегодня день особой тренировки воинов. Будут выбраны лучшие воины. Защитники короля, которые удостоятся в большой чести защищать его величество. Принцесса тайно смотрит из окна своих покоев. Зрелище притягивает взгляды даже высоких особ. Thank <laughs> you. Ooh. Mm -hmm.